Во, дали молик? Взял флешку, кинул ее И, блять, сгорел в молике. Как так можно просто? Ну как? Началось. Ну, хорошо, когда, блин, можно промотать, так сказать. Ладно, пистолетка, он берется Зшку. Так, тоже замучу. СЗ-шка на пистолетке. Затеров, тем более, это. Плохая идея. Почему это плохая идея? Потому что затер, особенно на дастером, вы чаще всего рашите контроль на большой дистанции, особенно если это ап На Б окей okay, еще средней дистанции, но все равно с цз она эффективна вблизи. На средней дистанции у него такая себе эффективность на дальних это вообще я молчу, блин, она чуть ли не полностью бесполезна. Вот, это, как я помню, выигрышная игра. Ну, короче, давайте посмотрим выигрышную игру, что он в ней делал. Окей, okay, бежит шорт, остановился с ЦЗ-шкой. Кстати, можно заметить, что у на прицел теперь стал точкой. Ну, конечно, кажется, и предпочтение. Так, забирать одного типа. На КТ еще видел одного. Так, видел, что прыгал. Еще один прыгал, то есть два КТ. Спрыгивает в КТ. Ему повезло, что его тип пил тип, вот этого типа на АЛ коробке. Не дочекался до конца он. Так, тут налог. Закуп стандартный. Стоят, ждут что-то. Они, кстати, еще и бот в меня. Так. Вил выходит, уходит. не прошел. Угу. Ну, билки двоих на лонге и мы притом умер Ты. Ага Так, стоп А, что, забрал, типа Текс. Ладно, короче, буду промотать тот момент Когда только Дэн, если он умер Поставил пачку В дефолте угу. Кинули смок Позиция отвратительная Просто М -м -м. Я бы на уме бы от плантап от постарался бы Окей, стал на гусь по итогу. Утимейт. Всё, я понимаю, что один на ланге. все, вас на лонге. Зачем ты? Зачем? Ты лезешь пикать, блять. Ну, ну, ну, серьёзно? ну, блин, ну. Сколько я раз ему говорил не пикать ты, господи. У тебя пачка стоит. Зачем вы идете на этого ктшника последнего, ну. Все, один-два просто был слит тут же. У ктшника тем более скаут, ему, блин, сражаться только ну, на средней дальней дистанции, окей. В чем проблема? Просто подождать его. Время играет на вас. Вы уже все, вы защищаете плент. Тут. Что? Хотим флешку дать. Возьми пачку. Зачем? Опять же. Ситуация 4 в 5. Выдаем лети лонг. У тебя есть инфрация, что там авик, который убил твоего тиммейта, которого была пачка. В этой ситуации лучше было забрать пачку. Постараться и уйти. Не стреляться с ним. Потому что ты один там. Там было их двое-трое. То окей. Можно было сразу сразу, что авик. Но выходить туда стреляться. И при этом еще раз просто собирать пачку. Причем еще дальше. Ну, Такой себе никого не видят ну, один на категор сети устроено на коробе убивает типа что я не понял там лайф был типа или нет ну тут ланг там типа не ожидал что пикнут, что принесал ну все, 3-2 ситуация два последних типа светились на лонге позиция опять же жопочная потому что шорт никто не смотрит ну, Что и требовалось, блядь, доказать. Тип вышел с шарта и спокойно ёбнул Дэна. Да, он стрелялся с лонгом. Хотя, в его ситуации стрелять с лонгом, ну, было не сильно нужно. Не, не, не блаткой, большой нуждой. Потому что у него типа так, сколько лонг. Угу. Пошел на нижнюю. Тут с флешкой в руках. Ну, вот, просто отличная картина, Как обычно. Я даже отмотаюсь всем чтобы слушать звуком все ну, были слышны выстрелы и на карте показан был то есть тут дэн поезд повезло что КТ-шник стрелял по шарту а не в темку смотрел так бы дэн оба он опечалил быстро так опять дэн занимает эту позицию ну вообще, может, эту позицию занимать только в том случае, если у вас занята яма, потому что когда вот у тебя два типа даже сидят за тачкой, спокойно теперь может пройти в сторону ямы, прыгнуть и спокойно убить тебя в бок. Как бы в этом случае все равно позиция в плунге она лучше тем, что у тебя там не видно голос шарта и при этом у тебя не видно толком сланга, потому что ты стоишь там очень далеко ну и только вот подняться опять же там слева от ямы на подиум. Так, ну, окей, есть информация, что это Б, Там вот, типа 2 делает И Выбивается пачка Я даже на такой пикселизированной карте вижу Что была выбита пачка Возле дверей Дэн за счет идет пикать очко Его ситуацию уже пикать даже не надо Его ситуацию надо просто стеять И соответственно чекать это очко Чтобы оттуда не вылез челик И не прибивал всех Ну и соответственно убить его Дэн пикает и, соответственно, умирает. Пачка он сейчас ну, он на такой карте лучше видно, что он является по сути входа на Б у дверей. Блин, надо как-то Дэна отучить от этой позиции. 4 А сейчас, один на Б и 0 мид. То есть, как бы, тип на Б, он сейчас такой сидит там немножко в парке сыт, потому что не мог зайти с мида и что на самого Б на дали минус, Дэн стоит на подъеме пришел на гусь, я не знаю, я ему говорил про пленд. что есть замечательный пленд. есть боксы, с которыми ты можешь играть, манцевать туда-сюда вот сейчас опять шорт отдается, по сути, чего могут спокойно выйти, ну и бок могли убить опять же карты не обращать, не обратил внимания флешка крайне ранее, то есть ну туда тип успел бы пройти на шорте, если только бы он там не знаю заран рандбустился на ком-то Вс, в тачку. смотрит зачем-то лонг, его типа поджал вот у меня тоже лонг. Все, есть фарш, что есть типа на миде, ну и плюс смог улететь на кт. Пачка спалился в темке. Ходишь смог типа идею в очке. так что сейчас надо будет делать чем то прыгает в очку не обязательно было прыгать на эту штуку этот уступ небольшой можно было и оттуда стрелять уже изначально по Дэнсу там только твоя голова видна ну окей все равно два минуса он дал ласт на я был последний раз дано сейчас занять выгодную позицию ну неплохо неплохо 5 на б1 чек стоит ну это ладно там обычный сезон занял позицию он все он стоит ждет ну тут Позиция, конечно, да. Зашивую убили. Сам залез в молик. Погресса, блядь.